Мужчина, добрый вечер здорово с вами сейчас максим алиабьев и владимир шамшурин и мы хотим рассказать о том что вместе хотим провести очень интересный вебинар на тему раскрытия естественной мужской сексуальности какого числа это будет 9 число 9 ноября четверг сразу по датам потом еще раз повторю 20.00 по Москве, и, соответственно, мы вам еще о нем напомним. О чем будет вебинар, Макс? Для тех, кто меня не знает, я являюсь практикующим психологом-психотерапевтом и в какой-то степени коллегой Вовы. Семинар, вернее, вебинар будет посвящен пяти уровням мужской сексуальности. То есть это ощущениям, действиям самооценки, убеждениям и вашему прошлому. Также будем вместе с Вовой давать инструменты, которые будут отличаться от тех, которые вы слушали. Мы решили зайти слушать. поглубже в этот раз, сидели с Максом довольно долгое время, думали, что вам рассказать, то есть потом, в конце концов, родился какой-то пул информации, собрали все это воедино, сжали в один вебинар и, соответственно, хотим донести. 9 числа в четверг до тебя лично эту информацию, она будет очень полезной. Что еще скажешь, скашма. Ну да, с, наверное, Вова расскажет о типовых ошибках, которые мужчины э, реализуют, когда пытаются раскрыть свою сексуальность. И вот они достаточно распространены, но как бы и неизвестны. И вот, наверное, этот вебинар, он позволит пролить свет на основные такие моменты. Ну, если коротко, по-простому, смотри, значит, соответственно, как развить свою сексуальность мужскую, а, какие уровни, ты говоришь, то есть, это по твоей части, это телесный, а, какой там еще? <с dois> Убеждение, самооценка и сейчас. Да, как это влияет и... на вашу сексуальность, в том числе и на развитие ее, как в целом а, находиться в ресурсном состоянии, без какого-то допинга, без какой-то разгонки постоянно О, да, да, в нем да. находиться и, соответственно, ощущать себя сексуальным, потому что ощущение себя сексуальным, свободное проявление сексуальности и нахождение в ресурсном состоянии, это очень тесно связанные между собой вещи. Что еще раз скажу? Ну, наверное, это основное. Я думаю, что ты как тренер понимаешь, что в конечном итоге мужчина, развив в себе навыки там, общения, знакомства, он упирается именно в развитие сексуальности в целом, ощущение себя сексуальным и создание у девушек ощущения, что ты сексуальный. Итак, ребята, значит, четверг, 9 число, 20.00 по Москве, информация еще будет на нашем канале, записаться вы сможете по ссылке, которую видите под этим видео, будем всех ждать, это бесплатный вебинар, приходите, будет очень интересно, пока. Все, счастливо.